Здравствуйте, меня зовут Вечкина Галина. Я снимаю видео на свой iPhone. И... Вот, И я такой макияж вот сделала сегодня. Вот, может быть, очки мне для зрения, линзы не ношу. Очки у меня когда-то были куплены еще на третьем курсе университета. Более новые купила года два назад. Более толстый, правый. Вот такие вот. Сейчас покажу. Это вот моя комната. Я мне опять сделала перестановку. Телевизор завезла с кухни. Вот. Это мои весы, на которых я взвешу, и сколько я взвешу, давайте посмотрим. Вот, начинает мигать, тут вес правильно показывает. 61 0, 61 килограмм. Сейчас они автоматически выключаются. Я их папа купил, что э, не выключаются пока что. Так, долго, видимо, стоит быстро. Включено. Для клуба здоровья, вот я вступила в чаши для поддержания, для поведения себя в тонус организма, для нормализации веса, думала скорректировать, не знала, потолстеть или похудеть, но говорили, что надо похудеть. Весило даже 62 килограм, да, до 63 до... повышался вес, до 59 снижался. Так сейчас примерно 60 с чем-то 62, 61 где-то бывает. 63 не повышается. На днях. Несколько дней назад, в пятницу родила. у меня вес С утра был 53 килограмма и уже днем я взвесилась И весил уже 61 килограмм И причем пила с того момента взвешивания первого Только чай, не знаю откуда такая прибавка в весе Неужели много чая выпила, не знаю Вот, вот так вот я смотрю в очках более новых в них более четко видно. Вот, как будто я вообще без очков. Кажется. Мне самой кажется так четко видно. А в этих видно все намного рище. вид Больше видно мелкие детали. Но ощущение, что в очках всегда остается. Вот, у меня иконы тут висят. Святая Матрона, Силан Афонский. И вот лицей, в котором училась в 9 классе. Вот. Фотография класса, вот, в котором в 10-11 училась. В принципе, я училась с 1 по 8 класса в 65-й школе, вот она там видна этот кнопка, может быть, в 9 классе солнца, в 10-11 опять в школе. Вот икона, которая, которая корневец, которая бабушку, про бабушку тетя мне подарила, сказала, что будет моя. Вот там якобы мама ее себе брать хотела, я подарила. Пусть твой подарок, пусть твой будет, хотя я хотела, чтобы мама была в безопасности. Так что хранило, ну, она жива, все здорова, но вот икона ей не нужна. Вот эта икона купила в храме когда получила деньги за работу, там 9 дней работала летом в июне, 3, 3 дня через 3.